Не, все, это полностью выплачено. Это то, что мы сэкономили по процентам. Mm -hmm. То есть у нас был баланс там 20... Ты закрыл 40? получается, или нет? А? Закрыл? Да, я, я его выплатил. Не закрыл еще, но полностью выплатил. То есть вот это вот у нас разница получилась. Мы его просто только вчера ввели, он вчера прошел. Я понял. давайте с настройки зайдем и ну, не будем делать вид, что мы заработали эти деньги. Ну да, тоже верно. Ну, начали мы, видишь, как. Так, нам надо прибавить. Окей. А, дожди. Нет, зайди вот сюда, просто в этот кошелек, зайди вот и равно поставь перед минус 31. Равно. Да, и потом после этой цифры плюс... 1864, 74? Да. Что сейчас произошло? Ну, все, считаю, что нормально ну, сейчас. Так. Так, ну что, мы уже закрыли? Получается, закрыли? Да, да. да. Можно удалить. 4000 мы сэкономили, 3,5 тысячи. Ну, не там не 3, а получилось вот около двух тысяч, потому что мы его на полторы или две недели позже заплатили. Короче, получилось. Ничего, ну, ты рад? Ну, да. <с> <с> как, как жалко, но рад. Кстати, сегодня закроем. Надеюсь. На Пару работок еще, пока не уверен какие, наверно вот этот, желтенький, потому что у него там можно тоже сэкономить на финансировке. А ты вот эти зеленые, которые, это, ты их будешь закрывать или они у тебя так и будут висеть? Вот этот вот, который первый, это мы его используем. Просто здесь что-то у нас с балансом, мы не обновили его. А, потому что, короче, ну, это аккаунт, мы краску покупаем на него. То есть это наш э, поставщик, короче. Вот Ты тогда зеленым драй, это просто поставщик. Вот, зелеными, которые закрывать будем, получается. Вот эти два закроем, правильно? Да, эти два надо закрыть. Это... не Вот, ну в принципе, вот на вот этих процентах, 16 строчки можно сэкономить на процентах, и, в принципе 13 можно сэкономить на процентах. А, ты, на, ты, тезис, на и ты их можешь закрыть полностью, да, получается? А, ну 13 какой это? Не знаю, наверное, я бы не закрывал его. Почему? 5 очков. Ну да. <свист> ну надо же где-то это оставить. А? Когда точно надо закрывать. <свист> я понял. Будем а, закрывать, значит. Я не знаю, на данный момент я пока. Я, как я тебе говорил в прошлый раз, то есть, если мы еще подпишем 1-2 контракта, сейчас там в течение вот сейчас, ближайших пару недель. Я бы уже тогда точно не очковал, прям закрывал бы их. Да, но... Пока я очкую. А? Мы не сейчас их будем закрывать? Ну, то есть вот эти зеленые сейчас мы закроем, все, мы как бы их в прошлое отправим. А, ну, э это да, тогда, конечно, закроем. То есть, в принципе, нет а, Если мы чуть-чуть сейчас что-нибудь хорошо сделаем, мы эти закроем. Ну да, Зеленые да, мы сейчас по-любому да. закрываем, чтобы у нас обратного пути не было. Да. Как эти желтые закроем, когда у нас все нормально будет, наметим еще какой-нибудь закрыть. Точно. Ну на 30 долларов и с учетом того, что нам еще поставщикам там что-то надо давать, что-то покупать, тратить, ну короче вот это а -а -а. весь замес. Ну а -а -а. что у нас вектор был закрытии счетов, то есть мы 4 закрыли, сейчас два у нас ушло в небытие, 2 надо вот этих зелененьких бахнуть, чтобы они отсюда исчезли. Вот. И потом, когда мы там одну-две сделки закроем, мы первым делом 13-ю и 16-ю строчку бахнем. Ага. Ты понимаешь, что такое слово бахнем, нет? Выплатим и закроем. Ну да, да. Ну типа... Да я смотрю, некоторые балансы немножко неверные. Здесь там, чуть А ты начал с баланса... Ольге, да, да, все, вот она буквально два дня она начала в этой работе, то есть она еще пока как бы такая в обучении, короче. Mm -hmm. а, мы с ней сейчас пока подгоняем, то есть еще пару дней она прям схватит, то есть да, ее пока. Да, на огонь. А, Все, Пол у нас покинул с воскресенья у нас, так что все. поздравляю, ты а... типа, прилипла автоматом на 500 долларов. Да, а еще есть вероятность того, что сегодня на нас покинут еще наши два рабочих. Два, да. два незаметимых работников, которые делали мелкие дела и получали по 5 тысяч долларов. Да, да. Это они. Ну, то есть, пока, пока к этому идет. То есть, мы вчера им выдвинули, не выдвинули, как это, предоставили письмо, в котором они должны расписаться, чтобы продолжить работать я думаю, что они его не подпишут. То есть мы обозначили, что у нас теперь ровно 40-часовая рабочая неделя, что обед не входит в рабочие часы, а это ваше персональное время. И, равносильно также езда на работу и с работы – это ваше персональное время, это не оплачиваемая компанией время. Потому что они на нашей машине как бы из дома выезжают, и он едет на объект. Mm -hmm. Мы говорим, мало того, что ты пользуешься нашу машину, чтобы ехать на работу, ты помимо этого еще и получается это время себе считаешь, короче. Ну да, ну, Вот. Стандартами выдавливают. А если они согласятся, то в принципе нормалек, да? Да, да. Потому что мы посчитали, то есть они в принципе в таком случае выходят в нормальный бюджет, грубо говоря, в недельный. То есть если они по 40 часов нормально работают, то они получают там чуть ниже там, 1000 долларов в неделю, то есть это получается как бы адекватно. А когда они работают типа по 10 часов, но они... Э, как это? А работают по... Ну да, да, то есть все равно проходит такое же рабочее время, короче понял ну прикольно такие вот Ой. так и по, по контрактам что, это, как, что там закрытие ты говорил да по закрытиям тут короче ну парочка намечается сейчас скажу Найти ну, ну, Вот, вот срочно это вот закрыли. Срочно. А? а, ну ставь, дату закрыли. Подожди, подожди что я смотрю. Все, ничего нам а, не мы по ней должны. Мы сегодня как раз чек по ней платим. Короче, у нас там выплата сегодня будет по ней. А вам, да, а. Нам оплатили, нам вчера оплатили, то есть мы сегодня <клев> ее как бы закрываем. Давай, знаешь, как, вот статус единичку посмотрим сначала. Ну, типа, мы хотели в январе закрыть объекты, да? А, давай. А потом мы посмотрим, вот сейчас уже, там, 21 февраля. О, их не так много. Ну, да. ну как обведи, сколько их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. А было 23, по-моему. Да, да, было 23. А... Ну, видишь, вот это, допустим, мы просто оплатить должны. Нам уже полностью выплатили, мы вы должны оплатить только материалы. Вот это примерно та же история, мы должны оплатить материалы. А, ну да. Тебе все отдали. Здесь, здесь то же самое. Нам должны Мы должны оплатить. А, Waterwall, та же самая история. Но мы еще ждем оплату. То есть я обозначил тоже. У нас там есть э... договорная цена. знаешь, есть. может быть, нам и оплатили. Видишь, факт у нас на, 1000, на 900 долларов, получается. Ну да, больше. Короче, надо это перепроверить. Ну, короче, тоже мы там за материалы торчим. Ну, те, ну как бы, тебе тут должны, так уж не, ну, немного, тебе больше надо выплатить. Ну, да. Мягко говоря. Ну, да, 31 выплату, должны тебе отдать. Как обычно. Как говорят у нас в России, как говорят у нас в России, январь у всех так, не переживай. Да. Все нормально. Ну, но здесь я, я как бы понимаю причины этого, потому что... Ну, ладно. Да, не будем... Ну, не, но эти бабки ушли на другие проекты. Окей. Подожди, А подожди, здесь больше? О, нифига. 46 получается, а объектов 9. Нет, а, он... на пару больше, нормально. Нет, Потом нет. прям что-то так выкатило, что... Попробуй единичку не сколько. А, сумм 9, ну, я понял, все окей, 9 объектов. 9, 9. А, 14 закрыли из 3. Да. Так, ну сколько тебе должны клиента? Береги. А, она красным их обозначил. Вот это все красные, это мы ждем оплаты, короче. Мне должны 9. Ага, поздравляю. 46. А, 47. Нормально. Все. все. Идем. Уверенно идет. Так, ладно, окей. С этими я понял. Короче, здесь уйдут объекты 3-4 еще. Да? Честно говоря, из этих мы не планировали сейчас никакой закрывать. Ну, как бы, если мы сейчас получаем бабки, мы их закрываем, да, однозначно. То есть, у нас здесь чисто выплаты остались. Ну, короче, да. Ладно, давай по второму месяцу посмотрим. Сегодня 21 число. У нас подвисло 9 объектов января. Объектов февраля у нас подвисло сколько? Ну, двенадцать, Двенадцать. Двенадцать. А, он складывает. А все да. И получается, сколько у нас там должны по ним, и сколько мы должны по ним. Триста сорок четыре. Нам должны. Мы должны. Сто сорок семь. То есть, если ты закроешь, тебе еще 3 ну, да. поставщиков и кредитки там еще будут ну, Да, но у нас поэтому так и получается. Те бабки с проектов, которые в январе были, получается, мы их израсходовали на всякие вот вот сюда, например. То есть чаще всего получалось, что чтобы эти проекты делать, мы оттуда брали бабки. И платили здесь, допустим, подрядчикам или еще кому-то. Поэтому получится. Это штуку в самый бог. Кому? Ну, а в с... самое право тебе нужно подвинуть. Там есть Но... профит... Нет, профит факт R видели. А. А, ты вложил. Ну да, там ты получается, если тут минус 28 тысяч, да? Ты значит, вложил в них 30 тысяч. Ну да, да. то есть, вот 3... раз, а, а, а там 40. Там нам 9 должны, а... подожди, нам 9 должны, а мы должны 46. То есть там 35, 30, 37, 36 тысяч. То есть мы да, оттуда бабки используем. Да, и плюс у тебя же постоянные расходы были. Ну да, да. Есть такое. Вот. Но ну, в феврале, если это долбанет вот так, как мы планируем, то будет все тик-ток. Ну, это не точно здесь как бы печали это не было как бы неделька осталась ну то есть вот эту мы закроем первую ну короче пару, пару штук мы прикроем точно здесь давай, давай. -то сразу на март принесем чтобы мы не ну как бы сейчас я тебе скажу это март будет это будет март сейчас тоже Это мы ждем оплату. Тоже А, эту закроем, кстати. Эту закроем. Она вот только началась, мы ее сейчас вот уже будем закрывать. Это change order. Работа сделана. Ждем оплаты. То есть ее закроем. Bainbridge. Ее закроем. А, подожди, у нас все, у нас уже все выплачено. А почему так? А, то есть... Да. Не, у нас у нас еще одна оплата по ней проходит. 1300, я знаю, мы подрядчику должны заплатить. Мы сегодня будем ее оплачивать, я поэтому не знаю об этом. Прозве, вру. 1550. 1300 одному подрядчику и 250 другому, по-моему, в воскресенье выйдет на работу. Окей. Okay. Вот. То есть, ну, короче, ее тоже закрываем. Ну, там сегодня, завтра, короче, когда-то. Окей, okay, давай посмотрим. Mm -hmm. Ну здесь все как-то поскромнее, конечно. Семь а, штук. Не, ну слушай, ты поскромнее, но не хоть они по профит планам иди. <таспал> ну вот теперь идти по что тебе. <соц> <соц> <соц> <Че>? <соц> ты что, закипишевал? <соц> а -а -а. Профит план. 251. Ну как бы да. И сколько тебе должны, сколько ты должен отдать, отведи. Бога. 669. И 439. Ага. И 220. Ну, по сути, это нормальный март. Всего лишь 30 объектов. Профи-то нормальный. Ну, сколько про это? 168, 251, да, а презентация 35, Не знаю. 439, 800 минус 251. А что ты посчитал? вот Подожди, ты какой то посчитал? ты посчитал? А, не... а, а, а, а, а Вот этим мне надо вычислить, да? Нет, я... план тебе нужно вычесть 35 тысяч расходов. А, окей, okay, Ну, или все. даже 40 мы вычтем 210 тысяч прибыли будет в марте, если все хорошо. Ну, так это ж приятно случиться. Ну, да, да. Ну, и ты помнишь, их, их нам не хватает, чтобы побороть твой баланс, прикинь. Это, это печально. Не, ну, слушай, печально, когда у тебя здесь минус 180. Но это было еще печальнее, сейчас так чуть-чуть печально. Ну, да, ну, как бы лазим тихонько, что то есть, по сути, сейчас ты все сделки закроешь, у тебя будет там, я не знаю, долг там себе 33 тысячи и еще 30 тысяч какому-нибудь поставщику. Ну, это прям вообще идеальная ситуация. Ну да, но это при условии, что мы в феврале закроем все сделки. Видишь, у тебя еще март, апрель. Ну-ка, четвертый месяц, покажи, чего у тебя там. А, а ну это. Этот. Большой наш. Uh -huh. Ну, то есть, <coughs> Но ты в апреле его смотреть? Я... Ну, есть такая вероятность, я не знаю. Мы в марте там начинаем последний... У нас 14 домов там осталось. То есть мы в марте сейчас, первую неделю марта, начинаем их делать. То есть, в принципе, это реально. А, ну смотри, я просто что могу сказать. Вот открой дешборд, получается, свой. А, нет, давай в профит сначала зайди. Профит, у тебя получается затрат сейчас 20 тысяч, то есть еще будет 15 тысяч. Ну, то есть как это Ну, приблизительно. То есть у тебя ну, еще, это... еще будет 15 тысяч, потом март у тебя будет 35 тысяч, и в апрель у тебя будет 35 тысяч. Затрат. Это у тебя будет 85 кастрюля, еще минуса. Ну-ка, открой дешборд. А что у нас 44 получилось по январю? Потому что не хватает. Чего не хватает? Какой-то статьи еще не хватает. А как ее вычислить? Ну, давай добавим. 42 строчку добавь там, вот между 41 и 42 добавь строку. Ну, вот где маркетинг, полностью строку копируй. Прям, ну, может так вот. И да, сюда вот сюда И ищи, которые здесь Если бы я знал, я написал. Не, ну ты сверху, смотри, у тебя сверху есть. Ну-ка, сейчас отведи. Вот все расходы. Ну, одна вот появилась консалтинг сервис. Нет, ты объяви, получается, вот, ну, расходы, которые у тебя по статей, на, совпадут ли они 44, у тебя будет там или нет. Все, поздравляю тебя, Николай, ты нашел эту статью. А так, так, так понял. У тебя сейчас на данный момент минус 57 тысяч, если ты закрываешься все сделки, да. которые у тебя есть. А, то, это ты их закрываешь до конца апреля, правильно? Ну да. Вот. А до конца апреля у тебя будет еще 85 тысяч расходов. Ну, постоянные расходы же у тебя есть. Да-да. Ну, вот, я складываю 57 минус 85 Ой, 57 плюс 85 142 тысяч долларов такие еще надо. Зачем ты такие печальные новости мне рассказываешь? То есть это надо, это надо еще 500 тысяч контрактов? Ну, смотри, я делю на млн и умножаю на 100. Тебе нужно еще ко контрактов закрыть на 473 тысячи и выполнить эти работы до конца апреля. У меня другого варианта нет. Прощай, не э... я, честно, отрабатываю свои бабки, так что живи теперь с этим. Я понял. Э... Ну, то есть, короче, цель должна стоять где-то хотя бы хотя бы 1000 на 700, короче. То есть да. в этом году надо, короче, оборот миллиона три делать. Нет, и... смотри, наш план закрыть все долги, выйти в ноль. Для тебя это, ну, как бы, как тебе сказать, ноль это, ну, просто счастливый человек, который, знаешь, там, ну, прям живет. Вот, потом у нас, то есть, первый, ну, ноль, вот до конца апреля мы ставим с тобой план, еще закрыть сделок на 473 тысяч долларов вот, закрыть эти объекты в апреле, вот, и тогда мы -ру -ру, нажрёмся. Не, ну, я не думаю, что так это произойдет, потому что если мы будем закрывать объекты по, там, 100 с лишним тысяч, они будут не один месяц делаться. Ну, то есть, если мы их закроем в феврале, то, в принципе, у нас есть шанс до конца апреля их закрыть. Если мы закрывать какие-то будем в марте, ну, в принципе, я понял, короче. Среднестатистически, я думаю, мы выйдем на это показать. Ну, тогда говорится, что мы не в феврале, не в конце апреля выйдем в ну, ноль, да, там, а, ну, а в конце а... ну, мая. В мае, да, но надо будет уже не 470. Еще зайди, а... получишь, пожалуйста, в финмодель про. Да. А, и их постоянные расходы. Вот, и вытяните стол uh, C, получается, сколько там получается затрат у нас? 40. Ну, mm -hmm. тут получается... Ну, подожди подожди, подожди, подожди, подожди, вот этот мы выплатили сейчас, то есть его уже не будет. Убираем. его. Uh, так, вот. этот будет, этот будет. Что еще? Пол где-то у тебя 800 долларов. Это я его убрал. Установщики, но ну, видишь, я уже без них считаю. Это тоже... А они еще есть. Что-то странное, конечно. 34, короче, 35. Вот, но опять же, ты будешь кто-то отдавать долг... Вот, конечно, здесь... А, ну, как бы, почему? Потому, что у тебя, на самом деле, вот эти 9 тысяч, которые видят, 3700. Да. То есть ты же их как бы не тратишь, ты их отдаешь, ну, как бы в баланс. То есть они на прибыль не влияют. То есть, на самом деле, нам надо как бы, там 1350 сделать, на самом деле, договоров и выполнить. Ну, вот так вот суть по-честному. Но я тебе все равно чуть больше ну, говорю, чтобы ты не расслаблялся. Вот эти вот затраты, они на самом деле не затраты наши кредитные, это, ну, мы баланс ну, как бы, все равно компенсируем. Я понял. То есть на самом деле у нас как бы без них. То есть минус 12, 35 минус 12, это будет 23, плюс даже если те пятерка, которые у тебя ребята уходят, это будет 28. Вот, на самом деле там ну, 30 тысяч может даже быть. На текущий момент. А эти ребята у тебя ходят, может, у тебя даже 25 будет. А мы все равно... Что так что никто... Ничего... Подожди, а как... А, ну, ребята здесь не пятерка будет, здесь десятка будет. Ребята. Ну, там, тысяч 8 будет. 8-9 тысяч. Если ребята будут. Ну, неважно, короче. Это... Если будет кредит, кредит, кредит, кредит а мы его... Ну, да, да, примерно то же самое, я понял. Он же самый крутой ну, вид сбоку и, ну, ты их можешь еще и уволить, как бы, их не будет затрат. Ну, да. Короче, 35, ну, постоянно все равно держим в уме, и на них, как бы, планируем, и с учетом их, как бы, сделать закрываем. Вот. Mm -hmm. У нас будет приятный бонус, что у нас плюс там появится, то это будет вообще шикардос. Ну и плюс, надо по-любому, потому что они же резерционно платят, эти фейки купили. Там вообще, у меня с этим война идет, этот черт так и не заплатил там 50 тысяч? Я вообще, я уже не знаю, что делать. То есть, мягко говоря, эмоционально, вот он мне просто, он мне обещаниями, завтраками, я с ним встретиться нигде никак не могу, короче, это вообще просто жертв. А сколько он тебе должен? Полтинник. 53 тысячи, моему быстрый расчет. А просто уехать не можешь да, уже. А? Просто уехать не можешь уже, да? Э -э оно никак не поможет. Ну, там ну, там, ну, там остался. Знаешь, как здесь с законодательной стороны немножко э такая штука. То есть, например, как бы я сейчас сильно не выпендривался. Но, зато... а... Все, ну вот я с одним адвокатом консультировался, то есть а, суть в чем, что ты работу закончил? Я говорю, нет. Он говорит, так, ну ты сильно-то выпендриваться не можешь. То есть он говорит, я понимаю, что по договору ну он нам должен заплатить, это понятно. Но работа еще вообще не полностью э, ну, закончена. То есть ты как бы не можешь там сильно быковать до тех пор, пока она не сделана. Но он, я тебе говорю, два, два дня назад он мне в, в там 8, 8 утра присылает сообщение, ну так с месседж, типа, Колян, типа, все нормально, говорит, все, я, я, я с тобой рассчитаюсь. Я его не просил, ничего, думаю, ну, в смысле, до этого я его пытал, и тут он, короче, не отвечал предыдущий день, а тут с утра пишет, короче. Красавчик, <сёк> он мне настроение поднял. А? Знаешь, я что тебе уже... что? Пока у тебя бабки не окажутся на руках, ну, там, или на счету, не, понимаю. не радуйся. Не радуйся. Так, вот, а я уже обрадовался. совсем. То есть, когда мне говорят, Коля, я тебе сейчас все, бабки уже отправляю, вот, как бы, там, ну, и, у меня радости вообще ноль. Ну, то есть, ну, как бы, ну, они говорят, что ты не радуешься-то? Я говорю, ну, как бы, вот, как брянкин там, вот, все, тогда окей. Вот. А так мне хоть что пиши, там, я не знаю. Если у меня кто год, вот, мне говорит, все, я с тобой сейчас работать начну, все нормально, все, вот сейчас бабки. Как бы у меня эмоций вообще ноль. То есть у меня уже через меня это столько прошло, что вот-вот, сейчас мы, короче, с тобой начинаем, все, бабки сейчас к тебе отправляем, все нормально. Вот. Как упали, я вот все нормально. Как, вот, все сообщения, все там какие-то штуки, я вообще ноль эмоций. Тепа. Учтем. Учтем. Так, да. ну все. В сути э, поле у тебя будет э, вести, актуальность планирования и ДДС и баланса бюджета. По бабкам ты долбасишь. По, по 373 тысячи закрыть контрактов дополнительно, да, и сделать их в принципе разумный, ну как бы с натяжкой там, но в принципе на полёк, да? Да, да, но насчет насчет получения новых контрактов и закрытия э, сделок вообще, в принципе, ну, не знаю, как там сложится со всеми объектами, но я уверен, что где-то к миллиону мы подойдем за это время, э, ну, я имею в виду в закрытых контрактах, но я не знаю еще пока, то есть такое, это... Но. <связательно> так. Да, я понял. Да, потому что в принципе твои слова приводим в отчет дэшборда и отчета прибыли и убытков. Да, да. Давай так. Потому что гениальный план, это все хорошо, но его еще надо протащить через управленческий учет. Все верно, все верно. И если у тебя есть такие клиенты, которые еще тебе не заплатили, ну как бы не радуйся пока. Ну, но... И это вера. Ну, это уже выставка, это ничего, да. Ну, короче, закрываем еще вот эти два желтеньких счета. Зелененькие прям ликвидируем. Ну, с банковым договором подписываем, чтобы у нас облазна не было. И обратного пути тоже. Угу. Вот. И здесь приберется, да? Что, мы тогда в финмодели посмотрим. Там, канал. Пропал, что? Канал. Ну, да, тут функционал, задачи и не завершёнки, да, мы же здесь смотрим. Да. Что, передаешь жёлтенько? А, да, кстати. Передал. Да, эти все три, да, можно перенести. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. А, Притормаживаю, это утреннее, пятничное, утреннее. Uh. Так, с системейтами пока я сам сражаюсь. Но ты взглянишь эту систему, да, получишь? А? Uh. Вот эту нашу систему внедряешь? Uh. Да, там пока с таким скрипом идет. Uh, со скрипом идет, потому что мы накопили, короче, очень много смет, которые надо было сделать. И у нас uh, уже вторую неделю два, это, два сметчика, короче, они прям там... Лопатели их, и когда я им сказал, что мы внедряем новую систему, передал эти таблицы. они, короче, они одну смету начали делать, короче, раз в шесть дольше, они, они две сметы сделали, они попросили, говорит, давай так, если эти нам срочно надо сметы доделать, типа, давай мы их доделаем, а потом по ходу делать, короче, будем раскачивать все остальное, давайте так. То есть, потому что мы там на нескольких объектах просто не успевали с методом, там было это очень важно. Uh -huh. один, один объект, который рассчитывали там, он больше ляма получился. И, короче, если бы она вводила это в таблицу, она бы, она бы его не доделала. Uh -huh стандарт введем такой полупереходный период как нормально твоя задача просто внедрить для тебя это будет понятно потом единый стандарт единый контроль и ну как бы и все цены обновлены да да, да. я кстати эти видосики там записал чуть-чуть ну как покажи, что там. с экрана запись да, да. Ну я, я их пока оставил вместе с предыдущими этими. Ну, пока так. Чуть-чуть. Uh -huh. А что это за такой? Лум называется. Вот лум ну типа видео хостинг, да, какой-то, бесплатный. А, да, он вот на браузере висит у меня, просто ты его вешаешь что-то... Короче, на, на халяву, там, там есть какие-то, короче, с ним личные эти. Mm. Ну, короче, здесь. Ну что, ты рад, что у тебя стандарты приходят в компанию? Да, да. Честно говоря, я еще пока не оценил весь кайф от этого. То есть э, я до этого записывал некоторые видео. Вот у нас Ой. А, вот, допустим, у нас есть э, вообще, вот я до этого начал какие-то штуки записывать. Вот допустим HR-тренинг, финансы, э, вот, допустим для финансовой компании, для вот этих таблиц, которые мы делали вот я записывал видео, потом как делать э, оплату через банк, записывал видео, ну до этого были такие попытки все, э, но как бы то, что эти видео есть, это не значит, что ими кто-то пользовался, скажем так, то есть тяжело накручивать человеку новые идеи. Нет, ну, ты говоришь, посмотри видео, потом задавай вопрос. Это есть видео, например. Так проще намного. Вот. У меня до хрена видео всяких. Я сейчас стажеру там тестирую и это. Я говорю, смотри вот это, вот это, вот это. То есть он там два созвона делает, например, и целый день смотрит видео. Домой приходит, смотрит видео. Вот. Uh -huh. То есть и видео, видео, видео, он погружается, погружается, погружается, погружается. Так проще. Он мне что-то просит объяснить? Я говорю, слушай, вот эти два видео, посмотри там, каждый по полтора часа. То я тебе сейчас начну рассказывать, как бы, и, блин, ну капец. Ну, это все рассказано, упаковано, грамотно, там, с презентациями. Поэтому, ну, блин, нафиг надо. Вот ну, сегодня, сегодня снимали, так что ну, поймал. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Пиши обязательно в комментариях, что ты по всему этому делу думаешь. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, обязательно нажимай на колокольчик